Дорогие друзья, здравствуйте! С вами Пугачева Наталья и э, хочу записать для вас серию маленьких видео, которые поможут вам с выбором благоприятных дат. Мне кажется, что каждому человеку интересно знать э, какую-то хорошую дату для того или другого дела, особенно если это дело какое-нибудь большое и важное. Например, покупка квартиры или покупка машины. Согласитесь, что нам бы хотелось, чтобы такие значимые для нас предметы служили нам долго, и мы были в них счастливы. Ну, да и продажа, собственно говоря, квартиры или машины, то есть, ну, или еще чего-нибудь крупного. Конечно, нам хочется, чтобы это побыстрее продалось, чтобы это продалось подороже. И, как правило, в этом нам тоже очень хорошо помогают хорошие выборы дат. Здесь и сейчас я вам могу рассказать несколько, да, несколько важных моментов, которые я смотрю всегда обязательно в дате, и вы уже сможете тоже ориентироваться быстро и легко. Ну, иногда нам не очень, даже не столько важно там на что-то большое, иногда у нас повседневные какие-то дела есть, которые, которым бы все равно бы должна вот сопутствовать удача. Сходить в налоговую, к врачу, там, не знаю, к стоматологу, да? может быть, подписать какой-то важный контракт, подать объявление на работу, э может быть, запустить новый проект и так далее, и так далее, и так далее. Да господи, у нас каждый день э миллионы каких-то новых идей, задач, ну пусть не миллионы, пусть, э пусть даже единичные, но все равно то, что мы делаем и в чем нам бы помощь не помешала. Итак, в этих видео я вам расскажу о том, чем я пользуюсь сама, всегда и на что я обращаю внимание, на что я смотрю перед тем, как выбрать дату. Так, друзья зашли все на тот же сайт npugacheva.com здесь я вам покажу сейчас э, те самые кнопочки волшебные значит мы заходим в раздел расчеты и заходим в китайский календарь эта э, система будет универсальная то есть практически неважно от какого в какой день вы родились э, в какой час вы родились мы смотрим на так называемые индикаторы дня Индикаторов значит, индикаторы дня в нашем калькуляторе, в, вернее, в китайском календаре отражаются двух видов то есть у нас есть так называемые 12 индикаторов вот это первая кнопочка 12 индикаторов у каждого индикатора дня есть свои качества свое предназначение поэтому метод 12 индикаторов дня помогает выяснить удачным ли будет конкретное действие совершенного в определенный день то есть смотрите мы смотрим с вами ну давайте вот поставим чтобы с первого дня индикатора у нас шли, начнем их все рассматривать. То есть от того, что он зеленый, да, конечно, зеленый, ну, мы понимаем уже, что зеленый хороший, следующий день, красный вроде как плохой. На самом деле, каждый день для чего-то хороший, для чего-то плохой. А, нужно просто понимать, для чего. У нас здесь есть подсказочки. То есть вы можете нажать и посмотреть, для чего этот день будет неблагоприятен или для чего благоприятен. Я сейчас здесь у нас очень... Короткие подсказки. Я вам расскажу сейчас побольше про этих, про эти индикаторы. Ну и, наверное, сейчас сразу в этом же видео расскажу про лунные стоянки. То есть э -э -э здесь вы видите вот если наводим на вашу мышку то написано лунные стоянки их 28 все эти лунные стоянки да и в общем-то индикаторы мы конечно проходим на курсе мы уже они уже так сказать в контексте того в какие дни что-то лучше делать не делать Но давайте я сейчас вот поделюсь индикаторами потому что 12 индикаторов это то на что смотрю я всегда и обязательно вот 28 лунных стоянок здесь уже посложнее достаточно описание про лунные стоянки и ну вот манфред кубни мой учитель, как я уже говорил он смотрит очень часто на них в, в обязательном порядке я смотрю ну то есть если эта лунная стоянка для моего действия тоже будет хорошо тоже зеленого цвета тоже день, который я выбрала, она будет зеленой. И здесь индикатор, здесь или я лучше буду по описанию ориентироваться, то это хорошая история. Если у нас с вами будет один индикатор, сейчас поищем такие, один индикатор, но здесь два зеленых, да. Если один индикатор зеленый, другой красный то я вот очень часто вопросы ну, сейчас вот они идут видите одинаково очень частые вопросы а как по какому индикатору ориентироваться вы можете ориентироваться по-любому. Вы можете, если у вас лично, у вас 28 лунных стоянок работают лучше, ориентируйтесь по стоянкам. Я больше ориентируюсь по индикаторам. То есть, в первую очередь я смотрю индикатор. Если он попадает под мое дело, и он для меня нужный, важный, то я уже не буду смотреть на лунную стоянку. Но, как я уже в предыдущих двух видео говорила, есть более важный индивидуальный момент. То есть, так сказать, наши благородные есть полезные божества. А это такие общие, ну, знаете, называется в среднем по больницам. Итак, давайте с самого первого индикатора, то есть в этом видео я вам хочу рассказать именно про индикаторы. И а, поэтому здесь я вам, наверное, расскажу ту информацию, которую, собственно говоря, мы проходим на, на наших курсах. Итак. Первый самый, первый самый индикатор – установление, установление начала нового, как вы понимаете, все начинается именно с этого индикатора. Разработка планов, проектов, хороший день для деловых встреч, переговоров, а также просто для встреч с друзьями. Подходит для трудоустройства, начала обучения, подачи документов для поступления в ВУЗ, защиты дипломов, прохождения тестирования, либо аккредитации на производстве. Можно в этот день посещать врача, благоприятно переезжать в новый дом, начинать путешествие. Хорошо для помолвки и обсуждения вопросов, связанных с организацией свадьбы. Но... Считается, что саму свадьбу или торжество лучше не назначать на этот день, лучше выбрать какой-то другой, обычно это индивидуально выбирается. Плохо для ремонтных, земляных работ и неблагоприятно для похорон. Но я хочу сказать, что у китайцев вообще весь фэн-шуй, китайская метафизика в первую очередь направлена на то, чтобы на, на иньский так называется фэншуй. Инский фэншуй это фэншуй для мертвых. Янский для живых, инский для мертвых. И вот весь янский фэн начинается с инского. То есть если хорошо похоронили предков, хорошо будет всем остальным. Ну, там очень мало дней, которые можно найти хороших, поэтому, поэтому в, если вам говорят, что плохой день для похорон, ну, здесь вот есть такой момент, который с нашими традициями не согласуется. Так. Итак, если вы хотите прочитать вы просто нажимаете на кнопочку и краткое описание того что я вам сейчас рассказывала здесь у нас прям в нашем календаре существует следующий мы сейчас с вами говорим только про индикатора следующий индикатор искоренение ну, вроде бы горит красным вроде бы страшно да наверное что-то там не так на самом деле день называется Устранение, э, искоренение, избавления то есть день, когда мы хотим от чего-то избавиться. Ну согласитесь, ведь этот день тоже может быть нам очень нужным и очень полезным. Что мы можем сделать? Мы можем завершать дела, избавляться от старого, ненужного. А такое часто бывает, что от чего-то мы с вами в жизни не можем отвязаться при этом день хорош для медицинских обследований посещение стоматолога парикмахера стилиста для какие для любого вида там медицинских процедур а, особенно если теницы медици... особенно если процедуры связаны с удалением чего-либо Вот это тоже нужно понять хотите какой-то уже закончить какой-то процесс вот в этот день хорошо заканчивать а, считается что полезно в этот день начинать диету обратите на это внимание а, очистительные процедуры да мы избавляемся чего-то благоприятно естественно провести уборку выкинуть старые вещи можно проводить ремонтные земляные работы а, ну понятно что можно завершать какие-то ненужные вам контакты отношения оформлять развод увольнять сотрудников Плохо проводить встречи, презентации, семинары. Нельзя. Считается, что нельзя начинать путешествия. Могут быть проблемы с таможней, визой, задержкой, рейсы, Ну и вообще какими-то другими проблемами, связанные с путешествиями и дальними перемещениями. Не подходит для проведения свадьбы. Свадьба, сыгранная в такой день, считается, что может привести к разводу. Нельзя заниматься усыновлением. Плохо приобретать домашних животных, брать чужих животных на передержку, плохо даже их вязать, размножать. Нельзя переезжать в новый дом, открывать бизнес, начинать работу на новом месте. То есть Видите, этот день хорош для определенных дел, определенных процедур и совершенно не подходит для других дел. То есть нельзя сказать, что если красный, что дел прям абсолютно плохой. Да нет, хотите что-то завершить, вообще будет прекрасный день. Так, следующий день у нас с вами след называется «Насыщение» или наполнение. То есть в этот день все увеличивается, множится, наполняется энергией, подходит естественно для позитивных каких-то дел, которые ориентированы на дальнейшее развитие, чтобы оно становилось все больше и наполнялось хорошей энергией. Хорошо для подписания долгосрочных контрактов, открытия сети магазинов, филиалов, благоприятно собирать долги, подписывать... Подписание договора в такой день может увеличить количество обязательств по договору. А вот открыть счет в банке, подписать финансовые соглашение полезно, деньги будут умножаться. То есть подпис, подписать договор надо подумать, стоит ли подписывать и в чью он пользу. А вот открыть счет в банке отлично плохо для выхода на работу будет слишком много обязанностей не очень хорошо заключать договор о передаче имущества или использовать день для начала судебных процессов нельзя жениться считает что все же увеличивается и жены тоже будут увеличиваться плохо для сноса здания разрушений и демонтажа неблагоприятен для похорону для похорон, ну, для похорон там, это, как я сказал это отдельная у них история и с похоронами тоже у них очень сложно найти дату. Следующий индикатор выравнивание или называется еще равновесие. Но вообще день, как вы уже сами понимаете, вроде бы неплохой да он обозначен красным, но нужно понимать для чего, для чего именно. Итак равновесие Ситу ситуация выравнивается, уравновешивается. Если в текущей ситуации у вас... Слабые позиции, положение может улучшиться. Однако, если у вас было преимущество, оно может исчезнуть, и вы станете на равных с партнером. Хорошо в этот день начинают строительные, земляные работы. Полезно отправляться в путешествие, оно пройдет гладко. Вот видите, все-таки день-то для чего-то хорош. Можно проводить переговоры, чтобы достигать соглашения и искать какие-то компромиссы. Не подходит, если на переговорах вы должны взять вверх. То есть день-то равновесный, да, сложно взять вверх в такой день. Хороший день для примирения, выравнивания отношений. Считается, что можно жениться, несмотря на то, что он красный. Да? Плохо для судебных процессов, связанных с вопросом наследства, уплаты элементов. Разбирательства могут затянуться надолго. В целом этот день лучше ничего не делать. Не распределять и не завещать. Неблагоприятно будет, опять же, для похорон. Следующий наш индикатор. А, индикатор такой хороший день определения или стабильность. Все начатое ранее окончательно стабилизируется. Энергии таких дней помогают в делах, требующих постоянства, размеренности и стабильности. Хорошо для заключения долгосрочных контрактов, вступления в брак, устройства на стабильную работу. Можно проводить церемонию официального открытия фирмы или магазина. Если в этот день открывается бизнес, то предполагается, что вы будете заниматься этим делом постоянно. Но это даже важно. Вот не какой-нибудь, знаете, бывают такие очень короткие бизнесы, короткие деньги, а бывают дело всей жизни. Вот здесь лучше открывать дело всей жизни. Полезно нанимать сотрудников, заключать договор, какие-то договоры ориентированные на долгосрочные обязательства. Благоприятно проводить медицинские процедуры, они дадут долгосрочный эффект, и даже зачинать детей в этот день не то благоприятно. Хорошо переезжать в другой дом, начинать, начинать какие-то путешествия. Не рекомендуется заниматься какими-то делами, такими, знаете, которые вызывают много хлопот, такими многослойными, запутанными, потому что они еще больше могут затя, затянуться. Ну, конечно, неблагоприятен для похорон. Следующий наш с вами индикатор называется удержание. И, соответственно, вы, мы уже понимаем, что все, что в этот день будет происходить, идет на сохранение, на удержание сделанного ранее, а также начало нового. Этот день считается нейтральным, хотя он и подходит для многих дел. Можно начинать осуществлять какие-то ранее задуманные планы, использовать для начала новых дел. Да, нормально, этот день подходит. Он даже подходит для начала ремонта, строительства, открытия фирмы. Подходит для запуска новых проектов, хорошо вступать в новую должность или принимать предложения о работе неблагоприятно для путешествий поездок организации многолюдных мероприятий и пышных торжеств плохо для свадьбы нельзя переезжать в новый дом в этот день ну вот в общем целом несмотря на то что он вроде бы красным но день в общем целом день хороший просто многие специалисты считают что это не слишком удачный день поэтому он у нас в красный цвет и окрашен если вот вам нужно что-то обязательно-обязательно сделать, и именно вот в этот день, и вы не можете выбрать какую-то более подходящую дату, то, в принципе, считается, что день вполне себе неплохой и вполне даже пригодный. А вот день с названием пробой, разрушение. Как вы думаете, насколько он пригоден и для чего? Итак, конечно, это энергия дня разрушения. Какого-то прерывания, какого-то истощения. Ну, естественно, хорошо что-либо разрушать. Ломать здания, какие-то механизмы разбирать, технику, если вам это вдруг надо. Благоприятно, даже благоприятно для медицинских процедур, связанных с удалением образования на теле. Полезно обращаться к врачу по поводу каких-то хронических заболеваний. Этот день не подходит для активных действий и начинаний плохо открывать бизнес подписывать договоры проводить свадьбу начинать путешествия, делать крупные покупки такие действия принесут неудачу а, то есть все что связано с началом и созиданием в этот день конечно же делать нельзя а следующий день у нас с вами называется даже называется страшно опасность здесь конечно нужно сбавлять темпы не рисковать и стараться делать все чтобы силы ваши восстанавливались хорошо что можно делать начинать какие-то демонтажные земляные работы благоприятно проводить религиозные церемонии посещать церковь заниматься благотворительностью Опасно. Опасность может проявиться при, если вы будете заниматься какими-то, например, экстремальными, активными видами спорта. То есть вот в этот день не рекомендуется. Можно получить травму. Брачная церемония, ну понятно, что тоже день не подходит. Для путешествий тоже не подходит. Даже для даже для похорон этот день не подходит. И теперь мы смотрим следующую стоянку – успех или завершение. Достаточно, ну, уже от слова успех, завершение, зеленый цвет. Понятно, что удачное начало в этот день может быть для множества дел. Наиболее благоприятный день э, дел для любых начинаний и дел можно вступить в брак, делать предложение руки и сердца, устраиваться на работу, проводить переговоры, тренинги, презентации, открывать бизнес, хорошо начинать строительство, переезжать в новое жилье, благоприятно начинать лечение или садиться на диету. Обратите на это внимание. Редкая дата, когда благоприятно даже похороны. А уж мы с вами говорили, что под похороны очень сложно подобрать удачную дату, чтобы род процветал дальше. В этот день любое начинание принесет успех, удва... и результаты ваши будут удваиваться. Поэтому, вот, например, судебные процессы или какие-то юридические проблемы лучше не начинать. Иначе будут появляться все новые, новые дела, которые требуют каких-то разбирательств. Следующий э, наш индикатор, э, десятый индикатор, называется «собирание» или «принятие», то есть получение наград, завершение какого-то начатого ранее процесса хорошо получать вознаграждение если есть от кого или уж хотя бы тогда просить о чем-либо благоприятно для начала новой работы учебы для тех кто учится для тех кто учится так и для тех кто проводит обучение хороший день для сбора долгов возвращение собственных задолженностей в этот день можно просить о повышении на работе на работе делать предложение руки и сердца благоприятно в этот день завершать сделку и получать какие-то результаты какие-то дивиденды с этого. плохо обращаться за медицинской помощью навещать больных неблагоприятно для похорон в целом день полезен для действий и активности если хотите получить результат если же нежелательно получить какой-то результат то в такой день не стоит действовать следующая наша следующий наш индикатор называется раскрытие раскрытие ну, в каких-то переводах называется открытие и считается, что все начинания будут успешными. Вы видите, что зеленые. Да? Как следует из названия, этот день хороший для всякого рода открытий, офиса, магазинов, проведения каких-то официальных мероприятий. Полезно устраивать презентации, выставки, какие-то симпозиумы, любые мероприятия, любые информационные, рекламные мероприятия. Хорошо обращаться к друзьям. Устраивать праздники, подписывать договоры, путешествовать, покупать недвижимость. Благоприятно начинать работу и учебу. Можно вступать в брак. Любое судебное разбирательство закончится выигрышем. Плохо копать землю, закладывать фундамент, рыть бассейны, колодцы. Ну, неблагоприятен для похорон, конечно. Следующее наше с вами – последняя стоянка которая последний индикатор извините который называется закрытие время подведения итогов в этот день можно подводить итоги оценивать проделанную работу делать выводы можно заниматься мелким ремонтом пересадкой цветов можно заниматься какой-нибудь генеральной уборкой, хорошо для проведения похорон, установки памятников. Нельзя совершать серьезные коммерческие действия или принимать какие-то знаковые решения, касающиеся, там, например, личных взаимоотношений или вообще вашей судьбы, каких-то каких таких судьбоносных. Неблагоприятно посещать врача и заниматься медицинскими процедурами, но, опять же, можно начать диету плохо отправляться в путешествие устраивать праздники или публичные мероприятия Итак, дорогие друзья как еще больше еще больше конечно вы узнаете как пользоваться этими индикаторами если придете к нам на обучение но вот эти индикаторы они ну абсолютно простейшие как вы поняли да и здесь могут ими пользоваться даже люди которые ну, вообще не знают астрологию, просто набрал нужный день Посмотрела, для чего день благоприятен, а для чего неблагоприятен. Про 28 лунных стоянок. Как я уже сказала, по-разному к ним относятся специалисты. Хотите научиться привлекать удачу на свою сторону с помощью правильно выбранной благоприятной даты для любого события? Приходите на бесплатные мастер-классы и вы овладеете простейшей методикой выбора благоприятных дат и времени для важных событий в вашей жизни.